Всем привет, я Мила Колоколова и сегодняшняя наша тема Куда инвестировать деньги школьнику? Но прежде чем мы сегодня поговорим об этой очень важной теме Я вам рекомендую посмотреть мое видео о пяти трендовых стратегиях 2018 года Куда же инвестировать деньги школьнику? Если вы школьник и задаетесь таким вопросом вы крутой школьник на самом деле, вы, вы просто супер молодец, потому что я очень мало в своей жизни встречала школьников, которые задумывались об инвестициях в своем возрасте. Если вы мама или папа школьника, то вы тоже очень крутые родители, это мои вам комплименты на самом деле. Этими вещами интересуются только продвинутые школьники и продвинутые взрослые. Поэтому я вас поздравляю, вы уже на правильном пути. Первое, что я хотела бы вам порекомендовать, это книга Бода Шефера, называется «Мани» или «Азбука денег». Это первое. А второе, это игра, которую придумала супруга Роберта Киосаки, Ким Киосаки, «Кэшфлоу» или денежный поток по-русски, обязательно найдите эту игру, присоединитесь к сообществу людей, которые в нее играют. Это касается и школьников, и взрослых людей, одинаково будет интересно всем. Если по существу, если действительно у вас есть какие-то деньги, хотя откуда им взяться, чтобы деньги взялись, чтобы было что инвестировать, нужно сначала их отложить, поэтому первая вещь, которую нужно сделать, это научиться откладывать свои деньги, все деньги, которые вам дарят в качестве подарков, все деньги, которые вы, может быть, зарабатываете уже в своем возрасте, нужно не спускать на всякую дребедень, а нужно научиться их откладывать, потому что это будет тот самый ваш первый капитал, с которого вы будете стартовать. Это первая вещь. Второе. Ищите такие стратегии инвестирования, в которых вы будете защищены. Это называется низкорискованные стратегии, то есть те стратегии, где есть какой-то актив. То есть, если вы будете вкладывать в бизнес-проекты, в какие-то там стартапы, ноу-хау, хайпы и так далее, то будьте готовы просто все деньги потерять. Это будет очень печальный опыт, достаточно грустный, я бы не рекомендовала с этого начинать. Начните с чего-то понятного. Например, если вам уже есть 14 лет, вы можете совершенно спокойно открыть счет в банке и э, пусть у вас на остаток средств капают проценты. Обязательно помните о том, что деньги храните в трех валютах, разделите их, доллары, рубли, евро, это достаточно такая простая понятная схема диверсификации рисков и защиты ваших денег, потому что, как вы понимаете, инфляция в нашей стране гораздо выше тех темпов, которые государство нам объявляет официально, поэтому, чтобы себя защитить, хотя бы от этого храните ваши деньги в трех валютах. И выбирайте те стратегии, где есть какой-то актив. Ну, Например, вы можете начать с гаража. Доходный гараж – это достаточно интересная вещь. Доходный гараж или доходная бытовка. Не смейтесь, на самом деле это интересная стратегия. Вы можете посмотреть на Авито. Продают гаражи, неважно в каком вы городе живете, и этот гараж можно сдавать в аренду. Достаточно простая схема. Вы покупаете гараж, потом сдаете ее в аренду. Вы также можете взять кредит у своих родителей, например, под какой-то процент, да, чтобы они вам дали для того, чтобы реализовать свой проект. Можно купить и доходный автомобиль, чтобы также его передать управляющую компанию, которая будет сдавать его в аренду. Это может быть компания проката, такси или каршеринга. В общем, ищите те способы, где вы будете защищены с точки зрения Актива, который будет записан на вас Даже если вы сами автомобиль не водите Даже если вы сами в гараже в этом не живете И ничего никакого не используете Вы можете сделать из этого деньги Почему я называю именно гараж и автомобиль Потому что вход в гараж ну, порядка 100 тысяч рублей Можно найти в зависимости от региона, конечно же Обязательно проверяйте, чтобы этот гараж не был в программе под снос Чтобы он был технически в нормальном состоянии Что касается автомобиля можно взять и БУ автомобиль, можно взять и новый в салоне Это не так принципиально Главное найти ту компанию, которая у вас возьмет этот автомобиль Который будет им управлять и выплачивать вам ваши дивиденды Но вообще желаю всем школьникам, всему молодому поколению Думать об инвестировании уже сейчас, уже пока вам 14, 15, 17 лет Потому что к своим 20-25 годам вы можете стать очень крутыми инвесторами, иметь в своем портфеле несколько активов, несколько стратегий инвестирования, которые вам позволят при любых обстоятельствах, чем бы вы в жизни не занимались, каким бы бизнесом не занимались, на кого бы не учились, вам это позволит всегда иметь дополнительный пассивный доход. А это очень круто. Всем счастливо, с вами была Мила Колоколова. Делитесь своими стратегиями инвестирования, делитесь своими открытиями, куда вам удалось вложить денег и на этом заработать. Конечно же, не пишем про бизнес, только имеется в виду стратегии инвестирования, где деньги сами делают деньги, а вы при этом хорошо учитесь. Всем пока.